Приветствую вас, представители самого сексуального знака, скорпиончики. Давайте сегодня посмотрим, что ожидает вас в основных сферах жизни, какие будут основные тенденции в июне месяце. Июнь месяц обещает быть достаточно контактным, поскольку там по близнецах в очень контактном знаке находятся по перемену, будут находиться то Солнце, то Меркурий. С 21 числа Солнце перейдет в рак и переведет немножечко, знаете, это градус внимания на семейность, на, на внимание к близким, к родным, вопросам семьи, быта и так далее. По аспектам, значит, до 3 числа может наблюдаться некоторое притормаживающее еще ретроградного меркурия затем он начнет разворачиваться и будет выходить в прямое до 13 числа он будет находиться последний градусах зодиакам знака зодиака э, телец телец э, очень интересный знак для меркурия поскольку меркурий связан с общением а, находясь в гостях у тельца он находится как бы знаете в гостях у Венеры, То есть что-то будет связано с красотой э, речи, а для вас э, телец это противоположный знак, который отвечает за партнерство, то есть, наверное, будет возможность знакомства. Могут э, возникнуть какие-то очень приятные партнерские связи и для этого будут благоприятные Обстоятельства. Давайте посмотрим. Здесь, значит, Меркурий будет образовывать точный аспект к Плутону. Плутон у вас в третьем доме символическом. Третий дом отвечает, да, за переписки, за короткие поездки. Просто знакомство в дороге. Может быть, вам как-то легче будут удаваться проекты, связанные. Ну, то есть больше будет усидчивости для того, чтобы что-то написать. Как-то проявить свои мысли на бумаге, красиво изложить свои мысли, передать их и в этот период будете очень хорошо настроены на партнерство и на взаимосвязи с партнерствами. Очень хорошо для тех, кто работает с клиентами, кто занимается какими-то курсами, кто занимается работой с бумагами. Поскольку все-таки козерог и телец это материальная сфера, то для денежек, я думаю, что достаточно будет интересный хороший период. Но ну, Максимально он будет работать где-то с 10 по 12 июня. С 13 июня Меркурий перейдет из вашего 7 в ваш восьмой дом. Ну, а это будет, наверное... Ну, не, не слишком, наверное, для вас будет какая-то такая заметная ситуация, поскольку для вас воздушный знак, он связан с различными квадратными, ну, напряженными аспектами. Ну, могут возникнуть некоторые сложности, ну, скажем так, в получении финансов от других людей, вот какие-то финансовых поступлений. Или же это могут быть сложности в различных договоренностях, Могут быть поверхностность наблюдаться во взаимоотношениях с другими людьми. Ну, может быть, даже будет, знаете, как-то такое вот желание особо сильно не напрягаться. Хорошо, 4 числа немножко вернемся к Сатурну. Планета, которая отвечает за наши главные цели, планы, настраивает нас на успешное продвижение проектов она будет становиться ретроградный Сатурн для вас в четвертом доме символическом это дом семьи семьи строительство родины недвижимости то есть здесь что что то есть какие-то ваши планы они могут поменяться в течение достаточно длительного времени до 23 октября он будет ретроградный, этот Сатурн, поэтому ну, немножечко как-то тут могут быть возвраты к решению каких-то старых вопросов, связанных с домом, с семьей, с недвижимостью. Это что-то вас будет постоянно возвращать назад в эти темы. Не, не будет такой свободы действий, которую хотелось бы иметь хорошо, с 8 по 11, тут очень интересно идет аспект, вообще самый интересный аспект месяца, ну не самый, но один из самых интересных, это соединение Венеры с Ураном и опять же в вашем седьмом доме, причем все это дело будет ну, максимально близко к узлу, вы знаете это наверное один из благоприятных периодов и самых благоприятных для знакомств и для установления очень важных каких-то долговременных долгосрочных отношений с партнерами. Хорошо, если эти люди будут относиться к знаку Зодиака Телец, либо будут иметь там личные планеты. Также, возможно, как и влюбленность неожиданно, знакомство, так и получение каких-то интересных финансовых подарков и предложений. Теперь, полнолуние 14 июня В Стрельце. Оно для вас проиграется таким интересным образом, ну, для вас это зона денег, финансы, второй дом, и, ну, что оно может принести? В принципе, я так думаю, нежелательно, наверное, в эти периоды, ну, в эти дни, 14-15, делать какие-то крупные расходы материальные, но интересно другое. Интересно то, что после 14 числа Венера будет образовывать три, по переменам будет три образовывать интересных аспекта. Это будет секстиль к Нептуну, это будет квадрат к Сатурну и тригон к Плутону. Значит, это будет затронуты ваш пятый дом. Будет затронут четвертый, третий. И о чем это говорит? Это говорит о том, что вы захотите решить какие-то важные вопросы, связанные с домом, семьей, с любовью, с детьми, с увлечениями. И что-то будете делать на вдохновение из трезвого расчета. Вот включите, то есть благодаря вот какой-то своей творческой повышенной энергии и трезвому расчету, у вас получится что-то осуществить важное, еще до 20 числа будет работать интересный аспект от Меркурия где наш Меркурий, вот он Меркурий, он будет уже в близнецах и будет сходящийся аспект секстиль к Юпитеру, вот Юпитер в шестом градусе Овна находится, Овен для вас это шестой дом шестой дом работа а меркурий у вас будет идти по десятому но это скорее всего что-то будет связано с вашим статусом я так думаю Сейчас на всякий случай пересчитаю. Может быть, я так 5, 6, 7, 8, не 10, а 8. То есть 6 и 8. Да, это зона работы. Работы, связанные с ресурсами других людей. А еще это может быть забота о своем здоровье. То есть, знаете, так прямо увлечетесь, очень активно увлечетесь своим здоровьем, возьмете за себя. И то же самое касается сферы работы, поскольку Шестой дом, он двумя сферами жизни управляет. Так, 23 числа Венера перейдет у Близнецы. Вот она, наша красоточка. То есть это легкость, поверхностность, поверхностность в контактах, это интерес, это желание блистать, общаться желание себя показать, свою эрудированность, то есть привлекать на свою эрудированность. Еще, ну, поскольку здесь Венера в гостях у Меркурия, а Меркурий у нас связан также еще и с дружбой, это будут очень приятные встречи с друзьями, с коллективами, и вообще любое взаимодействие с коллективами, и с организациями, встречи по интересам. Вот, если, допустим, кто-то что-то хочет больше узнать, организовывать что-то, ну, вот, тренинги сюда подходят, очень благоприятный период. Так, воля и упорство станут лучшими помощниками на пути к достижению цели с 21 по 27 почему потому что у нас марс будет делать аспект сатурну марс у вас в зоне работы и аспект сатурну это зона дома семьи смотрите тут может быть максимальное приложение усилий для Вопросов по недвижимости, решение вопроса по недвижимости, завершить какие-то домашние дела, отдалить что-то, может быть, ремонтные работы порешать, ну, у кого работа связана с, с частным бизнесом, тоже очень благоприятный период. Ну, и также здесь идут огромные силы на восстановление своего здоровья, у кого с этим есть проблемы так с 25 по 29 венера будет образовывать чудесный аспект к юпитеру это будет секстиль это действие 6 6 8 дом да ой это очень интересно возможно получение денежек каких-то долгожданных награды за что-то вознаграждение 28 -го. здесь аж до 4 декабря Нептун становится ретроградным в вашем пятом доме чем важен пятый дом пятый дом связан значит это любовь это дети это хобби развлечения значит остерегайтесь в этих областях обмана обмана и различных аферистических афер... аферистичных поступков Можете стать мишенью для аферистов. В общем, там постарайтесь тщательно контролировать свои эмоции, чувства. Ну, конечно, что касается детей, это неплохой аспект. Кстати, благоприятный для зачатия. И для тех, кто занят в эзотерической, психологической сфере деятельности, то тут, здесь идет, знаете, углубление в эти сферы. Очень хорошо раскрывается интуиция. Теперь и закрывается наш месяц чудесным новолунием в раке. Рак это у нас зона дома, зона, дом, зона дома и семьи. Для вас это девятый дом. Ну, учитывая, что здесь... Он ну, будет в соединении с Лилит. Лилит – это точка искушения. Может быть, искушение куда-то сбежать, куда-то уехать, переехать, куда-то полететь. Ну, в общем-то, тема Родины с места жительства, они могут стать для вас какими-то очень важными в это время. Ну, или начнете серьезно об этом задумываться. В общем-то, желаю вам хорошего месяца. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, подписывайтесь, если не подписан, и до встречи в следующем прогнозе.